Так, все, наконец-то закрыл дверь, значит, типа... О, бас. Здравствуй. Здравствуй. Так что, будем идти туда? Это что, за дом Дани? Ты что, Дани, что ли? Какой? Какой дом Дани? Даны? Что, не Дани? знаю. Я не знаю, чей это? Дани. Это же не Дани. Да, я не знаю, чей это дом, это игрушечный дом, не забывай. О, у меня, кстати, конь, конь появился. Так, ну что, ломай. Давайте помогу. А у тебя кирка была? Да нету у меня их. А что нету? Не <смех> хочу даже там вспоминать. Так, первую сломали. Как ломай вторую, короче? О! А. Ладно. Как думаешь, что там будет? Я вообще не хочу справляться в гараж Вчера же хотел Я уже таких истории навидался Рекси, Рекси угу. Рекси здорово Что сегодня такой груз? Я не хочу вспоминать вчерашнюю историю. А что... Сзади. Ах ты твой! На, что вы делаете тут? Ой, его! Ловим, ловим, Ну так что, рассказывай, что ты тут а? забыл? Ты видел собаку Доги Не видел я никакую <с собаку. Игрушечную, игрушечную. Что позлать тара ты мы самый вами враг. Бью. Давай устроим перестрелку. О, ну-ка, ну-ка, фигляем, кто победит. На. Давно не виделись. Я уже скучал по легендарным битвам. Как давно, день. меня вчера откупил. Ничего. сейчас -то я покажу тебе, кто здесь главный перестрельщик. Всех времен и наций, я Базлайдер, самый гениальный перестрелщик ну, в мире. Ну, гениальный, я бы так не сказал, я гениальнее. Я видел, сколько твоей пули уже у меня не попало. Давай, если ты проиграешь, фиолетовый, давай так, если ты проиграешь, то ты рассказываешь, что тут вообще происходит. Слышь, ты я даже твое имя не знаю, но мы все равно заклятые враги, чтоб ты понимал. Ой. Я твое тоже не знаю, твоего дружка первый раз вижу. Да я ты сам пой... ...твое имя только что. Блин, я испанский не знаю. А что вы... ты, вот блин, ты... стреляешь, Сейчас ты у меня. Посмотрим, посмотрим. Долго ты еще жить будешь? Игруш игрушечная ошибка. Сейчас посмотрю, кто тут игрушечный. Хорошо, играет. пока не спорят, я подымусь туда, чтобы был ракурс лучше. Буду смотреть оттуда вот. Ай. А, так, так, так, так, так. Не вздумай! Мой пластер! Ай! Все, я сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! Ой, бласт у меня я попал! Я. Я сдаюсь Руки вверх, фиолетовый. Рассказывай, что в этом гараже Значит, происходит я Ладно, ты победил Я признаю эту победу Рассказывай, Я что... признаю свое Рассказывай, что... Где игрушка, это, Доги Ладно, я знаю, где ваша собака Она находится на крыше Этой машины Нам надо нами. туда забраться Идем с нами, вдруг ты нас обманешь. Честно. На тебя, я то, тебя две игрушки направили no. оружие. No. Вот надо забраться на мусорный бак. Стой, не двигайся. Что? знаешь? ты ведь хочешь вас обмануть, да? Как я вас обмануть вы пытаюсь? После, если вы... И ты, папа, ты понимаешь? Ты... Нет, ты... Если бы... Если бы он мне вмазывал, он бы сейчас откинулся от моего выстрела. Он сам говорил, то, что он сдается. Он бы не знал, когда у него ещё есть чему жить. Хы, ладно, идем ты нас проведешь. Это очень высоко. Ай! Я как баст, ты в меня опять попал! Она еще остык. патроны. Да. О, спасибо. Они вам могут пригодиться. Давай начнем мир. Давай. Мне кажется, он будет предатель. Я не знаю. Ну, считай так дальше. Давай. Блин, еще не могу залезть. Я не знаю, как залезть туда. Хватит мне стрелять. Ну, так как подниматься? Ну так как Сейчас, подряд. я взлечу. Смотрите, как Ребята, я могу. Ребята, я взлетел! Ребята, у меня получилось взлететь! Я тоже умею летать! Ничего себе! Какая-то сатаническая игрушка! Вот. Я полетел! Вот ваш друг я собака! Полетел. Блин, ну я-то не дотягиваюсь! Ты где? Я тебе сейчас могу Иди что сюда, надо? этот ковбой, козбой. Да, да, иду. Я тебе могу дать мои крылья. Ты можешь лететь с помощью них. О, спасибо. Сейчас попробую. Я прилетел к собаке, идите ко мне. Тут у нее какой-то ящик. Я иду. свой долги. Идем, идем. Поднимаемся. Ой-ой-ой, а я-то сомневаюсь, что я допрыгнул. <-car> я верю в тебя! А -а -а. Ты их не включил, надо включить их. Там есть у тебя сзади кнопка. Как у твоего друга. Окей. А может у тебя есть какие-то блоки? Не знаю. Может Где ты? Я тут. А Бас, ты ч? Ничего, ну да, своего друга стрелой стрельнут, я чуть не упал. Вот это прикол года. Ух, вот твой же друг долетел, у него есть такие же крылья, как и у меня. Мы сделаны с ним от одной и той же компании. Ай, баста, задоел. Я чуть не упал. Я что, попал в тебя? Да, не надо стрелять. Я найду какую-то книгу там в сундуке. Ну-ка, прочитай. Сейчас прочитаю. Фу, как это слизь. Привет, баз, Энди. Э, э, я Хабия Драидо. И э, Жугар. Э, э, и Жардин. Э, э, Перо кока кола Просто кока-коло. Чешипаровидело Се -се сепаратисты, ладно. Я ел. Я ел. Ну что ты. Я ел. А культурный. Я Я не я хабия Дроиду и уже... Ты верняли крылья. крылья, крылья кока-колы. Ты а, да. пародисты. Алконза Никола. Да. Оружие. Оружие. А, да. Ну так что? А вот что. А? Ой! нет, э, ты что на тебя нашло-то? Вы серьезно думали, что я вас так живыми? Толкаем его, на. вас, Толкай, толкай! Нет! На! О. А ну, свали с боли боя. Нет! Я буду сражаться! Ч, твой надо? Падай. Как е? Бас, ты что, словак? Без друга своего не можешь. Так, уйди, уйди! Беда, как тебя зовут? Забыл уже. Вуди. Вуди, уйди. Ну да, конечно. Так посмотрим взяла. посмотрим блин у меня скоро патроны закончится с тобой сражаться а я сейчас тебя и кончу посмотрю посмотрю кто кого скинет что ты прикрываешься собаты своей потому что если ты у него попадешь то он тебя съест давай куда бы можно было пойти так, скучно, скучно. Опа! Так, а где твой друг? какая -то... Нет, тут нет... Может... А так, может, пока где? что пойти? Сражение у них идет. О, Можно пока что будет, наверное, куда-то... Ой, Ба! Ой-ой-ой-ой! Капец! Можно пока что будет куда-то пойти. Пускай они сражаются, а я, наверное, пойду к этому... К Рекси. Узнаю, что и как. Здорово, Рекси, здорово. Ну что, рассказывай. Так, я видел какая-то книга. Ага, это книга? Так, привет, босс. Какие-то записки нам постоянно кто-то оставляет. Это очень-очень странно. Надо будет еще узнать, кто это все делает, зачем это все делает и почему. Может быть, это какое-то древнее зло. Еще такие страны. Так, наверное, лучше домой пойти. Бас тебя ждать? Не, жди я, меня, щас... я вернусь поздно. Ну окей, давай. Да, я сомневаюсь, бас, блин, вообще сильный. Опять к этому монетка. Кого? Ага, я меч возьму. Блин, надо убегать. Чего опа фиолетовый бежит вот блин Оп. иди сюда где кто вообще? Да. блин где ты зарел. Зарел. Опа, не опа. получилось вас победить я сдаюсь я сдаюсь я бездорожную поле у меня закончились стой значит убью